Ловите героев пачку! Меня зовут Дина, и это восьмой выпуск М-Игры. Стэн Ли! Гениальный человек, который придумал необыкновенный мир супергероев. Ли. Гениальный чудотворец, который создал необыкновенный мир супергероев. За время своего президентства в компании Marvel Comics им был создан не один десяток культовых персонажей, которые неоднократно экранизировали на больших экранах и сдавали о них различные интерпретации комиксов и книг. Без него не было бы Человека-паука, Халка, Железного Человека и вообще всей команды Мстителей. Он во многом изменил современную культуру. Только взгляните на актерский состав всех «Мстителей». Отнюдь это уже не нарисованные истории для гиков. 12 ноября 2018 года Тано сделал повторную децимацию. В результате которого «Камень души» пополнился еще одним героем. И в случае Сли уже безвозвратно. Однако плоды его творчества продолжают радовать фанатов. В дань уважения Стена, мы решили посвятить выпуск играм Marvel и собрали лучшую тройку, в которую можно поиграть на мобилках. Начнем. Была идея. Собрать всех героев Марвел в одной игре и устроить величайшую битву. Совершенный Человек-паук, 50 оттенков красного, раннер с паучком во всех его образах и всех вселенных. Spider-Man 2, полноценная игра в приключениях Спайдермена в огромном открытом мире. Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. А он в галогу играет. Поиграем, Доктор. Первая игра – это экшен и классический РПГ. Сюжет игры косвенно затрагивает все то, что происходило в фильме 2015 -го года – «Мстители: Эра Альтрона. Нам также предлагают зрелищную и в то же время красивую игру о приключениях полюбившихся нам супергероев. Кого тут только нет – Гамора, Звездный Лорд, Грут, Доктор Стрэндж, Чёрная Вдова, Человек-паук, Железный Человек, Капитан Америка и многие другие. Даже Человек-паук 2099. Все они объединяются ради противостояния искусственного интеллекта – Альтрона. При прохождении игры открываем персонажей и формируем команды из трех человек. Причем в любой момент состав команды можно изменять. У каждого есть и уникальные способности. Тони Старк, к примеру, не только летает, но и поражает врагов на расстоянии. Черная вдова голыми руками и с легкостью разносит на кусочки роботов. Все прям как в фильме – одна из самых обыкновенных и в то же время превосходящая саму себя. Капитан Америка лишь одним ударом выводит из строя сразу несколько пришельцев, а с помощью щита легко отражает сильные атаки. И если так перечислять всех героев, то наш выпуск получит затянутым, а их тут очень много. Миссии прямолинейные. Тут нет открытого мира. Строго бежим по стрелке, немного переместились, появились враги, устроили кулачный бой, пробежали немножко и снова кулачный бой. Где-то поползли в роли Человека-паука, где-то выполнили мини-квест. Все очень просто и интуитивно понятно. Управление простое, при помощи джойстика в нижнем левом углу перемещаемся по локациям, а воспользовавшись кнопками внизу справа выбираем один из четырех вариантов удара. Обычно это простой кулачный бой и три личных умения персонажа. Игра бесплатная вот только донат никто не отменял. Играть без него можно, а вот периодическое усложнение игры так и говорит, если бы ты немного потратился, играть было бы чуточку легче. А вот хрен им, мы все проходили без доната и если сражаться действительно по-геройски, то игра будет не менее интересна. Прежде чем вы начнете устанавливать данную игру, хотим предупредить сразу. Не играйте в нее, если вы человек раздражительный. Между уровнями все время предлагает куда-нибудь зайти, что-нибудь нажать, посмотреть, прочитать и подождать, пока пройдет загрузка. В этой игре собрали сотню супергероев. И, наверное, многих из них вы даже не знаете. Вы представляете, какая фантазия должна быть у человека, чтобы такое создать? Ли талантище. Вторая игра «Аркадный раннер», в котором мы играем за Человека-паука во всех его образах. Цель игры проста – победить зловещую шестерку, которые воспользовались порталом и из прошлого призвали на землю своих двойников. Прокачиваем своего персонажа от уровня к уровню и поэтапно добираемся до злодеев. Как было озвучено ранее, гулька выполнена в жанре раннера. Три беговые дорожки, по ним бежит наш герой, собирает капсулы и путем свайпов в сторону оббегает препятствия. Препятствия себя представляют робототехнику, пришельцев и разную высоту самих долгов. Где-то препятствия перепрыгиваем, где-то наоборот скользим по полу, точнее по крыше, где-то даже оставляем синяки с воде. Зачастую дома располагаются не слишком плотно, между ними могут быть пустоты. В этом случае спасает такое умение, как пускать паутину. В такой момент паучок полностью раскрывает свои способности. Чем дальше проходим игру, тем сложнее она становится и тем больше новых локаций нам становится доступными. Яркая, привлекательная графика, выполнена в стиле комикса. все это полностью погружает в игровой процесс. Красивое звуковое сопровождение, краткие диалоги и короткий анимационной вставочки. Все на высшем уровне. Эта игра полная противоположность к предыдущей. Тут все работает на скорость и этот дух ничто не сбивает. Загрузки быстрые, переходы между уровнями моментальные, все просто и эффектно. Игра полностью бесплатная. Завершает нашу тройку Spider-Man 2, экшен с открытым миром. Ничего особенного в ней нету, но тут есть все то, за что любят такие игры. Открытый мир, высокие здания и главный герой в образе паучка со своей липкой лентой. А ему тетушка Мэй говорила, не ешь много сладкого, а то по слипится. И тетушка была права, зато благодаря липкой паутине как против лома нет приема. Основной вид оружия, помогающий обезвредить самых злобных жуликов. Манхэттен так и кишит опасными группировками, уровень преступности зашкаливает, злодеи снова на главных страницах популярных газет. Тут вам и Веном, и Зеленый Гоблин, Электро. Отморозка мне сидится на месте. То и дело мешает Паркеру восстановить порядок и безопасность. Игра выполнена все по тому же старому шаблону. Море экшена, все вокруг разворачивается с молниеносной скоростью, летая между зданиями и даже бегаем по их фасаду. Разработчики присмотрелись к успеху PC-шного Бэтмена и попробовали нечто подобное сотворить на мобилках. Помимо обычных ударов, добавили прыжки за спину героев. Море трюков, контратаки, приводящих к обезвоживающему парализующему эффектом. Мочить злодеев весело, легко и интересно. Даже можно не смотреть на кнопки. Жмите на все подряд, глядишь и вот тебе комбо. Благо, сложность гульки не завышена и вся динамика не нервирует. Город не пустышка и вопреки всем угрозам живет. По дорогам ездят автомобили, люди свободно прогуливаются по пешеходам и иногда выкидывают интересные фразочки, вызывающие улыбку. Красота-то какая! Лепота! Лепота. С атмосферой все на ура, а вот с разнообразием миссии ничего нового. Доберитесь до пункта А, потом до пункта Б, а там В, Г, или все в разнобой. Долетели до одной метки, встретились с бандюганами, строили замес, полетели дальше. Одну спаси, другого восстанови. Все как и всегда. Что на компьютере, что тут. Но если такие игры пользуются спросом, то вот вам и предложение. А оно ничего такое, но сама игра платная. Приятная боевая система, знакомая с детства злодеи, уместный и качественный юмор. Все это по адекватной цене на этом у нас все пишите в комментариях что вам понравилось в этом выпуске подписывайтесь на канал если еще не подписались ставьте лайки до скорых встреч всем пока знаете и один человек пожалуй может многое изменить кратко и ясно